Будет сова. Сова? Сова? Ничего, себе! У нее будет сова. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк-лайк-лайк! Ну где они так долго? Но ну, откуда я знаю? Девочки! Девчонки, а ну быстренько выходите! Мы уже падаем в детский сад. Да, Пока своих питомцев ждет Дон и Даск, своего вот такого вот питомца дождалась цветочек. Давайте поскорее его откроем, посмотрим, кто же ей попадется, за кем она будет ухаживать. так ну где наша подсказка? А, Шарик совсем не хочет открываться. А вот и наша подсказка. Вот это четыре куколки плюс призрак, командный дух. Ну что ж, поехали. Что это за командный дух? И наш второй слой с наклеечками. Ты, а, а наши наклеечки остаются на шаре. Этот шар, я не знаю, но ну совсем открываться не хочет. Все равно их немножко зацепила, но ничего, у нас есть другие. И нам остался еще один слой. Открываем наш песочек и все пакетики. Ну что ж, начнем с самого первого. И... Ой, смотрите! Это совочек, и это будет щенок. Интересно, это будет повторка или нет? Следующий пакетик, сейчас мы узнаем. Мне кажется, что такой щенок мне уже попадался. А может быть я ошибаюсь? Сейчас увидим. Зеленая бутылочка и с синей крышечкой. А, да, смотрите! Это повторка! <свескоп> Вот, вот эта доска для серфинга – это повторка, ребята. Точно, точно, сто процентов. Вот он, этот щеночек. И та а, Вот это круто, смотрите! Предыдущий щенок у меня цвет не менял, это я помню точно. А этот уже, смотрите, волосы какие розовенькие здесь. Отдельные пряди волос будут менять цвет, это уже очень даже заметно. Какой он классный! Еще посмотрим песочек. Итак, это ошейник. Вот она, наша симпатюлька, смотрите! У нее здесь такая вот повязочка, такая косынка, очень классная! Мне этот щенок очень нравится! Ну что ж, а теперь давайте проверять, как наша девочка меняет цвет! И правда, смотрите, ой, как красиво! А прям вообще обалдеть! Смотрите, какая она красавица! У нее волосы полностью стали малиновые. Вот здесь на макушке, смотрите, появились звездочки. А тело у нее стало синее-синее. очень-очень -синее. Ага, красиво. Смотрите, даже вот эти две ее сережечки на ушке, они тоже меняют цвет. Они становятся синие. Но прическа ее просто обалденная. Мне очень-очень нравится Смотрите эти звездочки Ну и конечно же в теплой воде Это все исчезает Мне больше нравится Когда она в холодной Но еще давайте проверим что умеет наш щенок Плеваться Какая все-таки красотка Ну что, девчонки, вы нас уже заждались? прятался внутри. И... Один, два, три, четыре, Какие красивые! переходите по ссылочке. Она будет внизу в описании под этим видео. Ах да, кстати, чуть не забыли. Я Кшана на своем канале. Таких же питомцев разыгрывает в конкурсе. Так что, друзья, если вы хотите выиграть таких же питомцев, тогда участвуйте в конкурсе на канале Ну что?